Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Могивара. И сегодня у нас будет дуэль на скинах с тематикой Дикого Запада Это Gunfighter Colt, Desperado Poco и Цезарь Сэм. Конечно, Cesar Sam немножко из другого времени Но у меня других скинов ä, с тематикой такой я не нашел Поэтому вот так вот будем файтиться с типами Вот, с такой тематикой Тем более у нас ä, карта подходящая, пустыня, все дела Вот и постараемся, конечно же, выиграть три каточки Я перед началом попрошу тебя прожимать лайкосик Подписаться на канал В целом, сейчас мы небольшой контроль держим Бо э, зажат Не может пойти в центр Ой, конечно, напихивает И я теряю здесь место свое Интересно, что же будет Надо подхилиться Так, батим все тычки И просто, куда я ультую Ужас, не смотрите Смотрите, что он делает. Он просто в дыму идет. Что-то что залагал, мне кажется, у него джетсик. Каким-то чудом выиграли бо. Надо еще и стул и тару выиграть. Какой шустрый. Ой, а, все, походу, это смерть. Так, ну у меня пока 10 уровня. С гирсом 2 уровня. Давайте встанем за стеночку, ведь у меня ульта. Скоро будет. И забатим его на то, чтобы он к нам пришел. И, соответственно, мы его сейчас просто выиграем. А, нет, он уходит. Вот зараза. Не хватило мне чуть-чуть урона. Наверное, надо было пок качать на 11 силу. Да-да-да. У ульта есть. У меня вообще нету даже и половины. А, даже так... Мне кажется, он просто сдался, потому что хотел на тару оставить, ульту. Окей, против тары. Главное, нам забатить ее. Ну, на ульту. Воу, мы забатили. Нас, найс. Типа, очень Так, убиваем чертика. Ну и тара вообще бесполезная против пока. Она вообще ничего не сделает, мне кажется. У нее еще чертики это просто умирают с одной тычки пок. Ну, вот так вот. Все, его с ульты забираю. Выиграли первый раунд. Достаточно легко было. Это, кстати, последняя карта. Вот. Седьмой день. И дуэли уберут уже завтра. Поэтому вот так вот. 8-бит, Гейл и Спайк. Интересненько. Ну, меня должен 8-бит перебивать, нет? Так, мы просто забираем, не знаю почему, он просто пошел. Девятый уровень. Хотя, мне кажется, и не за это он просто умер. И посмотрите, я просто на предикт кидаю ульту и попадаю по гелу. Вообще еще убиваю, видали? Скиллуху какая. Вообще с ума сойти. Так, ну здесь младший брат сел за телефон царян. Так, это я, сейчас подключился, все, погнали. Окей, okay, окей, okay. сейчас мы отмонтим все тычечки. Обалдеть! Да елки-палки, брат, мне вообще не дает поиграть. И еще интернет залагал. Супер. Проиграли просто спайку из интернета. Это жесть. Здесь отлагает. Нифига спайк идет. А, <laughs> нифига, мы его забатили. Видели, у нас вовремя отлагало. Вот это даже, даже, даже не, не, <смех> не планировал, а вот так получилось. Неплохо. Так, последнюю каточку. Давайте выиграем. Не знаю. Я на Сэме даже ни разу не вышел в бой. Надеюсь, этот соперник подаст хоть какое-то сопротивление. И мы сможем выиграть. Так, ну тут спак вообще резвый. Я, я, я, я просто рашу и смотрите, что я делаю. Просто миллиметром, мили, мили, короче, задеваю пулькой его и убиваю. Так, остался сту и брок. Я на кольте. Опять мы куда-то... Опять у 100 остается 3 хп, я... Тысячу хп, я не могу убить его. Он вот 150. А, ну тут просто 54 хп, ясно Данат решает все-таки Блокачать на 11 силу Так, здесь мы тоже можем забайтить И он просто сейчас за нас залетит А у нас уже есть ульта Так, еще одну тычечку И все, Извин. win Nice И у нас остается только брок Интересно вот эта атака от пока вообще суперская. Мне очень нравятся вот эти коньки. А еще хорошо, что когда Брок вообще не попал ни разу. Вообще супер. Как-то с сплэшом попал, кстати. Окей. Уходим. Ну, с ХП мало вообще. Ну, у нас хорошая позиция. Чё это за кибер был, вы видели? Просто подпрыгнул, мне две в никуда, в молоко ушли. Так, ну и Сэм выходит, наконец-таки. Вот он я. А у него нет гаджетов. Ну это смерть для него. Вот и все. Вот так вот, ребятки, мы выиграли три каточки на изи. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Всем удачки и всем пока.